Всем большой привет подписчикам и интересующимся теплотехникой, пришедшим на мой канал. Я хотел сейчас вам рассказать и показать одну полезную вещь, так называемую инфракрасную пушку электрическую, которая сделана в корпусе от галогенового прожектора 5-киловаттного, металлического, с параболическим отражателем, который продавался без лампы накаливания, и цена его была смешная 500 рублей это параболическое зеркало просто с крепежом я разместил галогеновую линейную лампу на 2 киловатта вот в серединке с помощью патронов керамических которые укрепил на штатных местах я закрепил галогеновую линейную лампу ее цена 150 рублей 2 киловатта этот прожектор может подвешиваться где-либо или устанавливаться и имеет мощность 2 киловатта, но его я включил через диммер. Диммер это устройство на семисторах, которое может плавно, плавно менять мощность этого нагревателя или нашей нашей пушки от 100 ватт, я могу буквально менее 100 ват до максимальной мощности, плавно. Вот я максимально прибавляю, это ее мощность 2 киловатта. Этот прожектор можно направлять в зоны, которые необходимо прогреть. Локальный прогрев. Он имеет раму, крепеж и может направляться в нужное место. Я вот прогреваю, допустим, стену. Он имеет зеркало. Я могу прогреть вот эту вот зону, которая у меня, допустим, сырая, буквально от любой мощности, от 100 ватт и до максимума, до 2 киловатт. Этого вполне достаточно. И Эта зона очень длинная, линейная, длинная. Вот такая вот интересная пушка, инфракрасная пушка-прожектор. Подписывайтесь на канал, жду вас в гости. Всего доброго.